Всем привет! Сегодня будет тема ⁇ Чувства мужчины ⁇ Итак, посмотрим, о чем мужчина мечтает, что чувствует и какие чувства видит, испытывает. Так, видит вокруг себя, испытывает, в каких чувствах находится сам мужчина и также о чем мечтает. Желание, чувство. Так, так, так. Давайте теперь раскладывать. вот это и выбирать. Чувства мужчины. Отдых. Мужчина мечтает отдыхать. Также я, как у женщин, буду говорить про трех разных, именно про трех разных мужчин. И также мужчина может и мечтать, и находиться в этом состоянии, и видеть. То есть это может и про одного, и может про трех разных. И так, мужчина хочет отдыхать. И мужчина находится в отдыхе, уже отдыхает. И также мужчина видит, что вокруг него все отдыхают, а приходится работать. И также, видя, что все отдыхают, начинает составлять правильный график своего дня, своей недели, своего месяца, чтобы чередовать работы и отдых Всем пока.